В университете был создан специальный коллегиальный орган управления «Попечительский совет». Он был создан в целях содействия формированию стратегии и перспективного плана развития Казанского федерального университета. С 2010 года действующим председателем попечительского совета является президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. В соответствии с приоритетными направлениями в Казанском федеральном университете появились совершенно новые направления научно-технического развития. Важным стратегическим решением при формировании программы развития университета явился проект собственного медицинского кластера. По сути, медицина, как наука, ушедшая из университета в 30-х годах прошлого столетия, вернулась вновь, но в новом, междисциплинарном качестве. Вся наука в университете в той или иной степени включилась в широкий спектр научно-исследовательского процесса, ведущего к единому результату. В 2012 году на базе биологического факультета появился Институт фундаментальной медицины и биологии. Этот институт готовит медиков, медиков-исследователей. Создан специальный научный центр для проведения междисциплинарных исследований. Концепция Open Science реализуется в Казанском федеральном университете созданием Open Labов, открытых лабораторий и центров превосходства с участием ведущих мировых ученых. В 2015 году под юрисдикцию Казанского федерального университета перешли три медучреждения – РКБ номер 2, ПСМП-2 и Городская поликлиника номер 2. На их базе была создана Федеральная университетская клиника. Реализовать этот масштабный проект оказалось совсем непросто, ведь речь идет о функционировании в едином слаженном режиме целого комплекса – зданий в центре города, где трудятся в общей сложности более одной тысячи медиков. Около 90 тысяч человек прикреплено для обслуживания культуры университетской клиники. Имеется 870 койко-мест для лечения в стационаре. Фактически, это первый опыт в России передачи действующих медицинских учреждений в структуру ВУЗа. В клинике внедряются новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и других видов высокотехнологичной помощи с включением новых технологий, использующих результаты генетических исследований. Расширение сферы деятельности Института фундаментальной медицины и биологии требовало новых площадей для научно-исследовательского и образовательного процесса. Передача бывшего военного госпиталя было вполне логичным шагом, но состояние переданных зданий было удручающим. Это не помешало университету произвести кардинальные ремонтные работы». В 2020 году в полную силу заработал Центр научно-клинических исследований прецизионной и регенеративной медицины. Центр является площадкой трансфера технологий, полученных в результате совместных научных исследований ученых университета с ведущими научными центрами мира. Центр является уникальным для всего Приволжского федерального округа своими современными технологическими возможностями. Особенностью центра является и участие частного капитала. Важно отметить, что за короткий срок существования медицинского направления университету удалось выйти на второе место в предметном рейтинге Times Higher Education по направлению «Науки о жизни». Новый Институт геологии и нефтегазовых технологий активно внедряется в сферу научно-прикладных задач в добыче и переработке углеводорода в мире. Студенты-магистранты принимают в этих исследованиях активное участие, разработаны свои технологии и оборудование собственного производства, не имеющее аналогов в мире. Выдающаяся химическая школа помогает продвижению проектов по медицине, биологии и нефтегазовому направлению. В 2011 году в рамках Международного бутлеровского конгресса по органической химии состоялась закладка камня в фундамент нового корпуса Химического института имени Бутлерова. В этом же 2011 году в старом здании Химического института имени Бутлерова КФУ были произведены ремонтные работы. В здание вдохнули новую жизнь. Строительство нового корпуса Химического института было обусловлено расширением лабораторных баз университета. Старый четырехэтажный химический корпус был построен в в 1953 году имел деревянные перекрытия. Физический износ здания составил почти 50%. Ему требовалась полная реконструкция. Приобретаемое по программе развития КФУ дорогостоящее и высокоточное лабораторное оборудование практически невозможно было установить там. Важно отметить, что строительство осуществлялось за счет средств попечителей университета, бюджета республики и ведущих промышленных предприятий. Открытие совместной с университетом и Нижнекамской нефтехим катализаторной фабрики является ярким примером участия крупного бизнеса в проектах КФУ. В этом году в топ-100 лучших вузов мира по направлению Engineering Petroleum вошел Казанский федеральный университет согласно данным рейтинга QS. Он занял 66-ю позицию.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 Университет имеет две обсерватории городская астрономическая обсерватория, которая находится на территории главного здания КФУ и астрономическая обсерватория имени Энгельгарда. На территории астрономической обсерватории имени Энгельгарда расположен планетарий Казанского федерального университета. Первый камень в основании планетария и будущего астропарка был заложен 22 августа 2011 года, и почти через два года, 23 июня 2013 года, планетарий открыл свои двери для всех желающих. Свой университетский план Дает возможности реализовывать уникальные образовательные программы уже в рамках социо-гуманитарного направления учитель 21 века. В Казанский федеральный университет вошли два крупнейших университета по педагогическому образованию Елабужский государственный университет и Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, что обусловило выбор приоритетного социо-гуманитарного направления. Елабужский институт представляет собой модель специализированного педагогического университета, ключевая особенность собственной модели. Для педагогического образования КФУ заключается в соединении преимуществ классического и педагогического университета при подготовке учителей. Модель школьно-университетского партнерства КФУ позволила вывести два лицея университета лицей имени Лобачевского и IT-лицей интернатного типа в число 100 лучших в России. Здесь учатся дети с 7 по 11 класс. С нового учебного года в состав Елабужского института КФУ войдет и средняя образовательная школа номер 5. В здании произошел капитальный ремонт. Был проработан не только дизайн школы, но и изменилось его внутреннее образовательное содержание. Новый статус позволит школе стать экспериментальной площадкой для инноваций и внедрения современных методик, технологий, а также включиться в интересные проекты. В текущем же году появляется у КФУ и свой собственный детский сад, который станет первым в стране университетским центром работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. На базе Казанского федерального университета проводятся занятия с представителями старшего возраста. Университет третьего возраста открывает двери всем, кому знания в любом возрасте не помеха. По сути, можно говорить о том, что Казанский федеральный университет реализует на практике концепцию сопровождения образовательными услугами человека с раннего детства и до глубокой старости. Эти усилия не могли пройти незамеченными и мировым научным сообществом. Согласно глобальным рейтингам ТИИЧИ по направлению образования, Казанский федеральный университет занимает 94 место среди вузов мира и первое место среди отечественных университетов. Прекрасные телестудии, самое современное телевизионное оборудование предоставлено для будущих журналистов, которые практикуются на студенческом телеканале «Универ-ТВ» транслирующим свои программы в эфире и кабели не только Татарстана, но и в других регионах России. В рамках Казанского федерального университета был возобновлен конкурс среди математиков мира на премию и медаль Великого русского математика и ректора Императорского Казанского университета Николая Лобачевского. Ведь именно математика лежит в основе всех IT-технологий и цифровизации страны. Центр цифровых образовательных технологий EduTech КФУ является ресурсным центром формирования современных цифровых компетенций у будущих и действующих педагогов. Цифровизация пронизывает практически весь образовательный процесс КФУ. Центр цифровизации и образования EduTech начал свою работу еще осенью прошлого года. Но реально проверку качественного и количественного уровня цифровизации в КФУ провела пандемия. Университет уверенно прошел эту проверку, перейдя на дистант плавно и без особых проблем, обеспечив высокое качество образовательного процесса для студентов. Идет очень плотное сотрудничество в этом направлении с корпорацией Microsoft. Надо отметить, что пандемия устроила нешуточную проверку университета не только на возможности организации дистанционного образования, но также и на готовность университета предпринять экстренные меры превентивного характера в целях недопущения массового распространения заражения. Серьезная влияние на ситуацию оказало решение ректора организовать раздачу продуктовых наборов, оставшимся жить в общежитиях университета студентам и работа зоны обсервации с проживанием и трехразовым питанием для тех, кто контактировал или мог контактировать с зараженными. Временное трудоустройство студентов в целях минимизации посторонних нежелательных контактов также позволило снизить возможные риски. В этом плане очень сильно помог и фактор наличия у университета собственной клиники, где проходили тестирование на COVID-19 студенты и сотрудники университета. Подтверждением динамичного развития медицинского направления университета послужила эта драматическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса. Только три университета в России реально занимаются разработкой вакцины и только два университета – разработкой тест-систем. Казанский федеральный университет в числе участников и в том, и в другом случае. Тестирование ПЦР проводится университетом с апреля месяца. В июне налажено производство своей тест-системы на антитела. В июле ожидается получение всех необходимых разрешений для розничной продажи тест-полосок по аналогии с тест-полосками на беременность. Впрочем, вряд ли можно добавить что-то более весомое к тому, что о Казанском федеральном университете уже высказались руководители страны. Я вот сегодня